Всем привет! Пятый выпуск третьего сезона «Танцев со звездами» 2019 вышел в эфир 22 сентября. За победу сражалось 11 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи выставили свои оценки, а зрители провели свое голосование и уже в конце выпуска определилась пара, которая набрала меньшее количество баллов и покинет проект навсегда. Напомню, в предыдущих выпусках проект покинула Таяна и Игорь Кузьменко, Серега и Аделина, Надежда Матвеева и Валерий Шохин. Пятый эфир проходил под темой «Год, который изменил мою жизнь». Звездные участники делали откровенные признания, часто не сдерживали своих слез. Поддерживать пары на балконе на этот раз – выпала известной телеведущей Надежде Матвеевой, которая в прошлом эфире покинула шоу. Эфир открыла самая сексуальная пара сезона – Даниэль Салем и Юлия Сахневич. «Сегодня наш танец о встрече после долгой разлуки, и я очень хорошо знаю эти ощущения», – признался Даниэль Салем. В итоге После зрительского голосования в зоне Риска оказались две пары – Мару и Джей, детю и Яна Цибульская. Меньше всего в пятом эфире голосов набрала пара Мару и Джей. Они и покинули проект «Танцы со звездами». «Спасибо огромное всем! Спасибо, что мы вылетели! Это безумно тяжело – совмещать танцы и гастроли! Я такая выжатая!» – сквозь слезы сказала артистка. Птички вылетели из яичка. Еще раз всем спасибо. Зал аплодировал Мару стоя. Напомним, на проекте осталось 10 пар. И пусть победит сильнейший. Всем спасибо за просмотр.